Обычная стеклянная бутылка из-под пива будет разрезана, и на каждой ее части будет нарезана резьба, чтобы можно было бутылку скручивать. Бутылка закреплена в патроне. Теперь начинаем ее резать. на две части. Теперь начинается обработка по наружному диаметру под резьбу. диаметр под резьбу проточен. Сейчас будем выполнять канавку для выхода резьбы. Канавка выполнена для выхода резьбы. Начинаем резать резьбу с шагом 1,5 мм. Oh, right. crap. Right. Резьба нарезана и деталь можно снимать. Нижняя часть бутылки готова. Резьба нарезана с шагом полтора миллиметра. На станок установлена верхняя часть бутылки горлышка. Теперь будем внутри растачивать диаметр под нарезание внутренней резьбы. Потому что я не знаю, где скрывается. диаметр под резьбу расточен. Сейчас будем делать канавку под выход резьбы. Канавка выполнена, начинаем резать резьбу. All right. еще рано Субтитры сделал Готовы. бутылка готова. Снимаем вот, бутылку из-под пива. Балтик кулер. Разрезали на две части и на каждой солнце мы резали в боссагов полтора миллиметра получилась разъемная бутылка после отмужания бутылки вот что получилось бутылка из-под пива физма куля вот такая вот бутылка получилась вот, из двух половинок также вот была сделана водочная бутылка чепушка ранее вот. Резьба смазана маслом, чтобы не так скрипела. Это из двух половинок получается. Ну и делалась еще такая чекушка. Резьба. Вот все было сделано на токарном станке. Рис сами после отнужания бутылки пиво, из, пива. из пива. получилось. Из двух половин обычная бутылка чепушка. Резьба смазана маслом, чтобы не так.